всем привет дорогие друзья с вами black channel и сегодня будем продолжать проходить метро last light в прошлой серии мы зачистили логово скорпионов и сегодня будем двигаться в страшную долину смертельную долину которые там все он поддыхали даже не добрались до середины о тут ударит даже мутанты смотри не, не смогли выбраться а я тем более-то. Все, приехали. Кстати, в прошлой серии я пытался м -м, пробраться сюда, но не получилось ничего, потому что не знаю, что-то сломалось. А я сломал игру, короче. Я проехал через вот эту фигню как-то, не знаю. И, вот, вот такого не было у меня. Я просто дальше ехал, ехал и по болоту ехал просто. Никто меня не останавливал. Я сам чё такое, чё за фигня? сейчас возьмите что-нибудь э, покушать вкусненькое. Потому что сейчас очень интересный момент будет. Но я пока буду разбираться, как туда попасть, потому что тут все заперекрыли просто. А вот. Ну, в принципе. А да кто там? Ём, мужика тащили. А вот они. Хотя я не проходил, но я знаю, что будет нападать. Возьму на это, на всякий случай. Блин, хана мне. А чё у меня нет стволка? Четырёхстволка, в смысле? за 4 Да, давайте быстрее, меня сейчас реально уже убьют. Подыхайте. офигеть можно. Так, патрончики есть, патрончики есть, много патрончиков. Иди нафиг отсюда. Ах ты нифига себе, какой быстрый. Ч ⁇ еще кто-то? Нифига себе. Полетел сюда. Так да где он вообще приплывет или нет? Или я буду сам сражаться с ними? куда стоять стоять да какие мужики я тут один вообще-то мужиков нету мужики все подохли их можно уже не спасать в принципе особо конечно один я тут вообще офигеваю как я тут вышел если тут все команды и подыхали а я тут один живу еще пока да ну блин Некос Да хрен с ними, они ничего не сделают особо Хотя могут я сюда, Их тут надо. Сюда. Ты не под... Да я понял, что они сожрут А зачем стрелять, они пока не атакуют они, их просто очень много, я не, не, не вижу смысла. Да пошел нафиг. Ну, Чего делал там -то еще в не знаю, просто а шел куда-то. А я уже забыл рот, тоже куда. Просто выполнял миссию, что такое? Ну, подумаешь, ну ничего страшного не было. Темная воды. снег наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции, Павел. Скорее, скорее всего уже там. Ну да. С сишкой во рту. Дед тоже... Ч он где один делает? Говорит, что я сумасшедший, а он тоже, наверное. И старый? Я еще молодой. Дед? Блин. Ну, покупаемся немножко. О, здорово, мужик. Мужик тоже купается. А чё, можно... что то взять можно было? Стоп, что? а нифига себе тут патроны. О, ты тоже рубак. Так, чё тап? Снега, Ну я да, это я видел. Так, пригинаемся. Так, получается, что тут темно? Ну, это обычные воды, нормальные. Ну, твоя. Конечно, серьезные. Тут все серьезные люди, которые выжили. Ух, нифига себе. Да. Так они реально креветки были. Они все в три раза увеличились. Да. Ну опасно, конечно, тут плыть. Офигеть, сколько их тут. О, всё-таки решила. Да пошел нафиг. А чё сам не, не можешь ничего сделать? Надо было тоже нос при себе иметь. Чё, у него пистолет в руках, он сидит, ничего не делает. Офигеть можно. Он ядом, он и кислотой плюется еще. Помимо этого всего. Они плывут за нами, кстати. Фига себе, это чё было? Да вообще капец. Нет, не проплывай. Не подплывай. Она будет лезть. Да что твой револьвер, этот револьвер сделает? А иди поплавай креветки атакуют нормально где я... блин а я не заметил опять нажимаю Y все нажимаю нажимаю все нажал так вроде бы приплыли да да ч ⁇ они и тут что ли офигеть сколько куда они какая у них зона это. они же не могут везде плавать не может быть такого там какая-то у них зона э, дальности есть где уже нельзя плавать Всё. вот так вот нельзя офигели что ли салага уйди отсюда чего ты там блюешься а мне пофиг А чё, это ящик э, с мед, А, с бомбочками, нифига себе. С корсарами. О, нормально, сейчас будет им э, сюрприз. Ну, надо было пару штучек, вы, себе оставить. Цунами! <с> Теперь цунами, офигенно. Вот это да, надо, я же говорил, надо было поменьше. Там, штук 10 хватило бы а Взял всю коробку из, блин, использовал, ну капец. Теперь придется их покупать. Ну да, такой цунами вообще давно не было, наверное. Давай я же говорю, такое редко, я такое впервые видел. Венеция. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой, большой воровской притон. Я точно знаю, Павел добрался до Венеции, если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута. Чтобы предупредить о, о нём Орден. Не, ну не знаю, может быть, остался. Или уже убили, не знаю, или ушел куда-то. А не, нормально, нормально, видно. Нормальные а рыбки, макрус, ну, вообще, Только офигенные. Видать... Правда, немножко как э, на похоже, Открывай. здоровых таких. Открывай, давай. Open App. Вижу, вижу. А это это Артём. Очень популярный парень, кстати. Он прошел у метро 2033. И сейчас его лайт пройдет. Блин, сейчас дождик из водоры. Водора, если мог бы убрать, ну зачем? Ага, таких нету. Вот именно. Да, Поешь ага. поешь немножко креветок, зато. Нормально, вот меня поймали. А вон три рыбки осталось. Четыре даже, вон раз, и тут три еще. Может быть, еще внутри где-то там завалялось. Да вообще, креветки атакуют, офигели за всем. Напали, взяли, вообще офигели. прибыли вот они с зверей раздраконили возможно а, вот оно что. Артём, ты, я вижу парень толковый да -то скажу прямо да на венеции полно бандитов они крабят убивают но в тоннеле а здесь они держатся в рамках так что не лезь на рожон мне разборки не нужны но ну, не нужны они сами начинают первыми им просто нечего делать У них мозгов особо Раз нету суда? это же бандиты Слушай, где там наши красные гости не знаю да, в смысле, я чё, дальше плыву, что ли? Кстати, кто это, с вами? это Артём, вообще-то. Да. Видел, в жизни не ну да. Стрелок, да. Слушай, пару стрелок из сталкера, да. Семен, опять ты за свое. Так, и не да ему просто нужны пуск стрелки, что такое? О, рыбка, нормально. Везде рыбка, почему-то все, все одинаковые прям. Все реально. Да понял. По-моему, эту рыбку есть нельзя, она же радиоактивная. Ну все, давай, пошли. Кто? Креветки? У меня тоже. Да все достали мутанты там не только креветки же. Я их вообще первый увидел. Там и множество мутантов. лёвы вот эти вот скорпионы и обычные. как.. Кровососы, блин. А да сегодня... Сейчас будем мотор чинить. Хотя может ну, так после такого, конечно, цунами там вообще он сдох. Да, все понятно. А О чем мне дальше приспичи? Я же не хочу вот это разбираться с, с... с этими. О, нормально чистить что-то. Прямо у ребенка на глазах. Нормально, нормально. Хотя мой да и он помогает и. Так, а мне получается, что куда? Просто побегать тут поискать? Так э, да какие патрончики у меня и самого их нету? Блин, мне самого забрать их? Прям бомжи тут местные. А вот и бандиты, кстати. Так, э -э -э, консервы торгуют рыбой. А тут есть вообще кто-то торгует оружием. Мне просто патрончики тоже нужны. Ну что, осмотрелся? Да. Ну, наверное. Ну, может быть, но я найду оставайтесь... путь усилий не пропадешь работа для тебя да ну заниматься. зачем мне вообще то надо ну, спасать мир ]ешь? а не просто ну, вот этим фильмом заниматься ну кто там пойдет подумай походишь с нашими рыбаками на промысел поплыкнешь а там глядишь и обживешься мы тебе и девушку подыщем там и не знаю -то не только не нарывайся подняки нервные сегодня какие это вообще заставляет всех трудиться офигеть я бы всех подзавалил бы не страшно мне что они там сделают. Что они сделают? Я таких бандитов уже сотни валил. Мне уже не страшно вообще ничего. Это вообще нечего. О, патрончики так раз. А, что тут? На дробаш. На дробаш реально нужно. Да нормально, кому не нужны. Ты все равно что. Ше... Так куда мне влезет? 130, да? У а меня сразу не хватило денег. У меня 46 всего было. Только на патроны и хватает. Блин. О, нормально, отдыхают вообще. Так, понятно все тут. А задание у кого делаю брать вообще? Так. Вот у кого-то есть задание, Сигнала, приходи за так, какой там выигрыш 10. А, да, то еще платить надо? Да, нафиг не надо. Если мне платили хотя бы что-то. <связывая> опа, а вот и он, кстати. чем да он тут делает вообще? Вирусом, Октябрьскую... вирусом? Коронавирусом что <связывая> <вообще связывая> заболели? Офигели? Же не, что за... надо... не надо тут <связывая> ничего. Чуть не спалили реально. Сейчас бы хана мне было. Там да, мне не надо все, не надо заседание. Меня сейчас забанят YouTube еще. Так, короче, мне надо за ним проследить. О, кстати, вот он. Открыл дверь быстро, я не понял. Так, надо по-тихому Ага, это, это... Все, хана, пошел. Офигеть. Офигеть, сколько вас там вообще? Офигеть, можно. Не, ну наружка, конечно, фиговая вообще. Так, надо что-то брать другое реально. У них же там есть получше оружки, да, у них. А, нет, только эти. Серьезно, торбашами ходят? Не, все по-разному вообще ходят. У всех разные оружки. Но это получше, наверное, будет. По факту. Патрончики всегда будут, но он как пистолет это вообще. Опа, стоять. Да-да-да-да-да, все, сдох. Да сколько их тут? Они тут грибы выращивают вообще. Наркоманы хреновые. Даже здесь есть. Все, я тебе яйца отстрелил. Все, иди нафиг, поспи. Я их оружием убиваю, считай. У них такие же ружки, как и у меня. Нормально, он на кайфе вообще отдыхает. Почили. Так где же этот блин? Вот только ящики, не склад вообще тут вообще. А все, получается больше дальше нельзя пройти? Нет, дальше нельзя. Только сюда. Руки за не понял. Надо же, кого я вижу! Да. Ох, все черного ищешь? Да. Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята, эти твои черные, товарищ Корбу давно на <у> них <у> <в> глаз положил. Не <И> <если> приручить, Да на врага выпустить. Так, Ничего не спокойно, сп спокойно! Твоя взяла! Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской, могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Да конечно. Артём? Так и не будет. Ах ты сука. Ну все, не про, не про, все, обманул ты опять. Гад. Да все, а все понятно. На надо бежать отсюда. Сейчас он подмогу вызовет и нам ханец. Ханец полный будет. Я тут один ход на поверхность знаю. Так он этого охранника что ли завалил? там же ничего нету тут же просто коробки и все ничего нету. куда мы идем уйдем чё в стену будешь идти или куда чё сейчас придумает фокусы опять какие-то? а нифига себе фокусы я даже не догадал не догадался просто дальше ушел бы. а тут у него целый блин Дом. О, кстати, одежда есть. А, ну это выход на поверхность. Это тебе мой презент. За а, неплохой презент. А как мы уйдем отсюда? Давай вылазить уже. Че, уйдем? Идем? Ну ладно, одевай, одевай. Что-то она грязная немножко. Помыл бы хотя бы, ну. Ну теперь нормально, теперь радиации ни по чем будет вообще. Потому что до этого радиация меня бесила вообще. Пришлось... Так, там. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Или нет. Я передам им все то, что знаю о Павле. О каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести. И продолжу свой путь на Октябрьскую, черный там... Интересно, Какие там эксперименты могут проводить? Это что? Там есть лаборатории, да? Тоже как в Сталкере. Х-16, там x 8 Что там эксперименты проводят? Ну, возможно. Тут есть лаборатории. Я уверен. Это же тоже почти там от Сталкера недалеко ушло. Особо. Тут, в принципе, также же. Тоже проадиация. Тоже все разрушено. Так-то... Сталкеры метро это очень похожие игры по сюжету ну не по сюжету но ну, в принципе, по сюжету да уже тоже радиация все хреново мутанты на самолете, угу. самолете. а где заправку найду да все вот и там и я утону в принципе просто а ч ⁇ я сам опять да нахрена ты вообще сюда выходил мог бы меня там внизу все рассказать нафига он вообще одевался Если он, я думал, он помогать будет, а я, блин, опять все сам буду делать. Уже задолбал это все. Сам, сам, сам, сам все делать. Не понял. Так, воду несусь. А кровососы будут, что ли, тут? Или что? Чем мне будет, если я тут по, -по колено в воду зайду? Так, патрончики, спасибо. Так, я правильно иду, да? Тут что-то непонятно. О, тут даже... А, ножи нельзя взять. Жаль. А вот, кстати, и горючее бензинчик. Только как я его потащу? тяжелый? Или он пустой? Ч пу ⁇ пусто, да? Ну неудивительно, в принципе, если там что-то было. Блин, опасно, конечно. О, тут у него это еще есть. Неплохо. А что, нельзя зайти? Нельзя, нажали. трясет и не понимаю нормально все же ничего не делаю такого либо я прыгаю он трясется все все сдох а ну-ка вот так вот Чтобы я прошел дальше капец какой-то. а раньше их не было, кстати. они только летом походу или весной просыпаются. а ну это все подохли тоже. теле что это телевизор что ли? до свидания. купайся дальше. Короче, надо вот в самолетик пойти Да нет у меня патронов все идите нафиг Проверь, тут есть что-нибудь нет нет о здорово внезапно такой взял разделил на дв на две части и что делать так, надо валить. Нифига себе. Надо валить отсюда. Да. Ну ничего нету. Не находим ничего. Пока что. Вообще капец какой-то. Как это так-то вообще? Только патронов, туда? мне ничего не дали. А выбраться мне как-то можно вообще отсюда? Через ход. Взяли на две части разделили, серьезно. А ну вот нафиг, все, я пошел сюда. В гаражи. фига себе тут ружье так и все ну, тут никого нету уже давно так надо залезть сюда с машины Перепрыгнуть. Так, тут обломки гаражи вообще. вообще. Ничего нету. О, тут нормально. Это ружье старое. Игрушка какая-то. Ну да, интересно. Хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, здрасте. Не, нам все-таки надо реально идти по самолету или по меткам. Но больше я не вижу тут никаких. Н вообще ничего не видно. Вот сюда. Да? По факту да. И дальше как-то сюда. Ну тут ничего нету. Но есть это. Рабочая штучка. Мы нажимаем, заводим двигатель. И поехали. все. какой-то противостояние сейчас было опять очередное все поехали откуда-то сразу появилась и вы что не было что ли все вы проиграли выходить отсюда не патронов нету чё по нулям все а это надо заряжать. А я забыл как? Вот серьезно, забыл и все. Ну ладно, сейчас будем заканчивать. Все, это церковь. Пока я шел по болотам, меня должно было быть хорошо слышно, если в церкви есть наши. То скоро я их встречу. Да, наверное. А может быть и нету. Ой, что-то мне вообще-то не нравится. Все, вот эта погода сейчас. Сейчас точно какой-то капец произойдет. Сейчас точно -то нападет, реально. По сути. Или тут уже никто не нападает, потому что тут никого уже нет. Все поздыхали. Не на кого тупо нападать. Ладно, все. Э, давай, давай. все я залез. Ч ⁇ в церковь идем? Или куда? Не написано нигде вообще, куда идти, что? Что делать? Меточки какие-то были бы. А, а то ничего нет, и я должен куда-то идти. Сам просто, по догадкам, да? Я жду не был никогда в жизни. Вот серьезно, как я должен что-то сделать? А вот церковь, кажется. По, холо... По голосу слышу. Блин, восстание опять идет. Ну, все, я... вы там сражайтесь, я пойду пока. Нет, тут особо делать нечего. Все, я окупаться. Не купаться, иди в путь. Хотя куда, какой путь тут может еще быть, если я не знаю куда идти. О, кто там добрался даже? И что у тебя ничего нету? Ну как так-то? А? Короче, на этом моменте будем заканчивать все. Надеюсь, вам понравилось видео, если хотите продолжение этой офигенной <смех> игры. Хотя она довольно сложная. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.